Я была в дороге, когда мне позвонили украинские коллеги, и сказали можно записать интервью с российским военнопленным. Конечно, да. Это Очень важная история. Молодой, 18-летний. Даже не пацан. Почти ребенок. У него не было вообще выходы посмотрите это очень важная история я очень долго узнала хотя и в информационном потоке но есть вещи очень новые для меня и простите за качество записи дорога есть дорога и мы продолжим здравствуйте здравствуйте, здравствуйте. как вас зовут Максим, Шапошников Максим Евгеньевич. А как вы оказались? Вы оказались в армии, в ополчении? Откуда вы? Меня призвали, как срочника. Как срочника? А где вы служили? Я нигде не служил, просто что я был на учете в военкомате. А так я учился в университете. А в каком учете в университете? Донецкий национальный технический университет. С 19 февраля началась эта всеобщая мобилизация. Ну и я планировал просто как бы просидеть это все дома и не пытаться как-то появляться на улице, потому что говорили, что из автобусов забирают и просто с улицы. Но так получилось, что мне позвонили с университета и сказали прийти в военкомат с вещами и документами. И отказаться, Раз и как-то осу... сбежать было нельзя, да? Отказаться можно было, но тогда тебя, тебе предъявляли то, что ты как бы, отказываешься от срочной службы, и тебе дадут 10 лет уголовного срока. И как вы попали в плен? 27 апреля я был на тот момент в селе Мамонтово, возле Кутузовки, Харьковская область. И получается в 5.30 начался минометный и артиллерийский обстрел. И после того, как прошел этот обстрел, мы тогда сидели в подвале все вместе. К нам часов где-то, не знаю, в 2-3 часа дня. Прибежал человек с моего взвода, уже будучи пленным вооруженных сил Украины, прибежал и сказал, что нам лучше сложить оружие, либо начнется снова бой. Именно уже с нашим постом. Мы вместе приняли решение, решение и стали оружие, и сдались сами в плен. А вы знаете, что вас ждет впереди? расследование, суд, какое-то наказание. Что, что говорят, что говорит украинская страна об этом? Нам предъявили подозрение о том, что мы предатели Родины, участвовали в террористической организации и в незаконном в незаконной вооруженной группировке. И по этим статьям, по этим трем статьям нас и судили. То есть у вас уже есть, есть срок, есть наказание, да? Да, 12 лет с конфискацией особого имущества. Нам говорили, что чем скорее пройдет суд, тем быстрее вас обменивают. То есть вы рассчитываете на обмен, да? Да. Совет вашему сверстнику, который сейчас сидит, может быть, в окопе с оружием в руках, сдаваться или нет, вы можете дать? Честно, не могу. Но если и попадают в плен, то... Живыми все равно вернетесь, мне кажется. Я не слышал о том, что кого-то прям сильно били, либо убивали. Ну, вы можете сейчас что-то сказать своим, своим родным или своим друзьям, и я надеюсь, что они это увидят. Ну, по крайней мере, ну, мы сделаем все для того, чтобы они это увидели. Ну, что друзьям хочу сказать, по крайней мере, своим сверстникам, Сидеть дома в основном и не отвечать ни на какие звонки с незнакомых номеров, там. либо просто поставить телефон на режим полета и все. Тогда как бы тебе просто нечего будет предъявить. Что ты там, не ответил на звонок, либо его проигнорировал, а он до тебя может просто не дойти и все. Связь, как бы, не очень такая хорошая, я бы сказал, у нас там в Донецке. Поэтому как-то стараться избегать вот этого вот всего чтобы не оказаться в такой же ситуации, как и я. Студент Максим, вы на плены, Максим. Солдат Максим, Максим Евгеньевич, сказал мне, что он хочет вернуться в Донецк. Он хочет, чтобы его обменяли. Я ответила, что, скорее всего, его будет ждать новый срок там, за то, что он остался в плен. Потому что вся наша история подводит именно к этому. Так было, так есть. Я вот. И, так будет. и он сказал, а что мне делать? Моя Родина Донецк, у меня в Украине никого нет. Она мама. Окей, Максим, Донецк скоро будет российской территории. Скоро будет референдум. И ДНР, ЛНР войдут как в Садомной области, как в губернии, как я не знаю что. И ты сядешь. Второе время отразил следователь. Он сказал, я вот совсем согласен, кроме этого, Донецк никогда.